Здравствуй, птичка моя. Ну, что принесла в клювике? Как опять? Ты мне мстишь, да? Ты мне мстишь. А да что? Мы же вроде квиты. Ну, давай еще раз вспомним, как было дело. Давай. Мы поехали в лес на шашлыки. Ты пошла за хворостом, я за мясом. Смотрю, ты бежишь, как угорелая. Я еще подумал, наверное, проголодалась. Смотрю, а глаза впереди тебя бегут. Я раньше не думал, что женщины могут так быстро бегать на четвереньках. Смотрю, за тобой гонится кабан. Красавец, клыки в полметра. Ты спрашиваешь, почему я залез на дерево? Понимаешь, я не хотел вам мешать. Твой кабан, ты разбирайся. Почему я не бросился на помощь? Я засмотрелся, как грациозно ты перепрыгиваешь через деревья. Почему последняя Олимпиада прошла без тебя? Ты бы выиграла прыжки с шестом, даже без шеста. А как ты пыталась обмануть кабана, прыгнула в дупло и притворилась кукушкой. Ты куковала ровно час. Интересно, кабан поверил, что он столько проживет? <режит> Дорогая, я открыл в тебе много талантов. Раньше я думал, что наш слесарь Петр Фомич непревзойденный мастер по нецензурной лексике. Помнишь, когда я ему прищемила пальцы трубой? Ты помнишь тот часовой монолог, где самыми приличными были предлоги вы и нам? Так вот, дорогая, по сравнению с тобой, он просто мальчик. То, что мы услышали с кабаном, это были даже не трехэтажные. Это были небоскребы. Ты спрашиваешь, почему я никого не позвал на помощь? Кто поможет кабану? Почему я не звонил по мобильному? Я звонил тебе. Мне сказали, абонент временно недоступен. У тебя под конец уже не было сил? А я говорил тебе накануне ночью, давай лучше спать. Завтра будет трудный день. Как в воду глядел, как эффектно ты висела на березе. Потом руки затекли, и ты вцепилась в ветку зубами. Я еще спросил, что ты делаешь? Ты сказала, сок пью. После чего рухнула прямо на кабана. Кабан испугался. Ты видела, ты же гналась за ним по горячим следам. Нет, тебе было мало. Ты вырвала пень и метнула. Кабан пригнулся. А я не успел. Так вроде мы квиты. Нет. Ты пятый день приходишь сюда, в отделение травматологии. Приходишь полюбоваться на мою сломанную челюсть. И пятый день приносишь, зараза, орехи.